Паташ из парка Наньшань в городе Вот эти цветы очень хорошо пахнут, как от ни мылом, дорогим мылом Не жасминовым, а вот другим запахом А эти цветы, так понимаю, это символ Гонконга на всех монетах Ну, они, кстати, слабо очень пахнут Аньема магазин называется, и внутри Вангард китайский такая вот классная улица, очень похожа чем-то на Чаосян, только даже более морской такой воздух, поскольку Чаосян далеко от моря, а тут э, ближе к мою. Я вот сейчас в сторону моря, по идее еду. Национальная школа Кис и Скотт Парк. Я так понимаю, что э, тут можно в этот парк въехать даже. Но без велосипеда я бы не хотел туда ехать, потому что это далеко. Так вот тут кто-то опрыскивает опять садовники. Видимо, Видимо вот это и есть въезд в парк. Ну, да. Так. Крутая кашка. Тут прям... Можно въехать, можно. Пока какая-то дорога очень крутая. Еще один частный э, жилищный комплекс на подъездах в Гая-Найншань. И естественно до горы вы тут не подойдете, вы только костюм видом будете наслаждаться. Пол такие этот указатель, и он пишет, что там дальше находится вход в парк, один из. и вот тут написано территория э, Вил. И восхождение на парка Наньшань. То есть, видимо, вот это и есть основная трасса, которая подразумевает, что люди могут восходить. Какая-то частная стоянка, видимо, с машинами красивыми. Это, видимо, те, кто живет в этих ну, виллах около парка Наньшань. как обычно запрет на въезд на велосипедах при том что тут дорога широкая и, скорее всего кто-то по блату и на машинах туда заезжает скорее всего нельзя поташ из парк Наньшань в городе вот эти цветы очень хорошо пахнут как от стана мылом дорогим мылом То есть не жасминовым а вот другим запахом а эти цветы я так понимаю это символ Гонконга на всех монетах но они, кстати, слабо очень пахнут на всех монетах на гербе Гонконга можно увидеть этот цветок с такими загнутыми лепестками как лопасти этот парк предполагается и только пеший то есть на нем нельзя заезжать на ну эти лилии тигровые нельзя заезжать на велосипеде личном автотранспорте но поэтому дорога, в принципе, предназначена для поезда и даже есть ограничение скорости то есть видимо по блату людей пускают но это надо очень постараться так скажем так вот сегодня оптимальный климат для похода в парк потому что благодаря почти стопроцентной влажности и слабо идущему дождику уже не так сильно давлеет хотя температура высокая но тем не менее Такая приглушенная атмосфера, не такая сильная жар. Так это я так думал. Написано да пожаловать, но я не знаю, что там находится. Пак Наньшань. Ну, это дословно Южная гора. Возможно, потому что это Южное Побережье. То есть южная прибережная зона Китая. Может быть поэтому называется Южная Гора. Может быть по какой-то другой причине. Может потому что сам полуостров, он э, вдается э, туда вниз, именно в юг, на юг. Поэтому именно вот называется, может быть, Южная гора. Хотя этих гое тут не так много, это все-таки холмистая больше местность, чем гористая. Поэтому почему называется именно Южная гора, я не знаю. Но в честь этой горы в честь этого парка одноименного. Сам район тоже называется Южная гора. Хотя такие одноименные топонимы, они встречаются и в других местах Китая. В частности, какой-то там чиновник известный, который вот в новостях последние месяцы. Его так и зовут тоже Южная гора. Поэтому такой топоним распространенный это. Я оставил с собой велосипед, с которым поехал, потому что тут нельзя на велосипеде. Хотя, я думаю, ночью никто не контролирует. Есть другой парк, вот, напротив Гонконга. То есть вдоль прибрежные зоны. Там тоже как бы формально нельзя, но все ездят. То есть формальность такая. Вот эти вот похожие на эвкалипты деревья свободная ободренной шкурой. Облезлые шку. вот это явно, что посадки ухоженные То есть это люди высаживают специально чтобы росло потому что это как любая культурная посадка она однородная это и так видно, кстати Но это не умаляет достоинства парка. конечно у ссозащих насекомых меньше стало в воздухе есть скамейки что далеко не в каждом китайском парке вообще есть как интересно от них кара отстает и ну это конечно плюс только вот розеток нет с вайфаем для полноты счастья так вот интересно куда эта тропа идет в никуда Она тут обрывается не полезешь же на стену туда, правильно? На земляной вал. Это, Ой, птичка полетела с вот этой ветки. Обсуждают покупку квартиры что еще может человек на проводе обсуждать так вот надпись в одном направлении горячая земля вместе строим культуру культурный сад это о том, что мол чистоту поддерживаете значит сказать. небо кстати такое Бесцветная, как обычно. Хотя пару дней назад, или даже вчера, вот она была очень красивая. Что это, к не бывает. Там вот эти мелкие листики, похожи на эвкалипт. Отсюда не видно, наверное. На втором плане. Вот этот человек, видимо, он сотрудник служб. Раз можно электромопедик поезжать. Ну вот написано, старое жизнь запрещено куить. А, разводить а, косты. Куить. Куить там. Итак, написано, что став. Я так думаю. Сейчас за следующим поворотом. Это окружная дорога, она очень гладко заворачивает, но вот этот указатель на туалет я уже раз вижу, а туалета все нет. А вот он, вот он, вот охрана. Вот и туалет. Или нет, не охрана, это просто трудники. Сотрудники клуба под названием Гарден. Но машины же как-то не ставят сюда. Значит они сюда заехали. Ну вот, написано первый, первый маршрут там. Если вы молногою, вам туда. Если вы к виллам, вам сюда. Если в туалет, то прямо тут. Я, наверное, подниматься уже не буду. Потому что это долго займет. Хотя что мне мешать гавкают тоже такой конструкции туалеты в парке в китайском. То есть они многоразовые, но при этом кабинки выглядят как вот привозные. То есть, видимо, внизу там снимается поддон и ну жидкость это выгружается в вот так вот интересно. Так, мы закончили восхождение на гору Наньшань или в парк Наньшань. Естественно, я до горы до самой не дошел, я только немножко по той э, трассе вдоль парка, вот этой э, горы Черепахи, так называемой объездной дороги, поднялся и потом спустился. И как раз начался ливень, поэтому я все спрятал и ничего не снимал на обратном пути. И чтобы спасти телефон, вот первое, что вы должны сделать в Шэньчжэне или вообще в любом годе Юго-Восточной Азии, где постоянно ливни, э, особенно летом бывают, ну и не только летом, э, там, если это юг Вьетнама, то там, допустим, каждую, ну, то есть зимой, каждое, ну вот летом особенно, да, там дождей много, каждый вечер стандартно начинается в 6 вечера. И, естественно, в такие моменты самое главное, это иметь пару пакетов, потому что одного бывает мало лучше именно два пакета чтобы защитить как-то от воды свои гаджеты и телефоны в особенности и соответственно вы их в этот период пока вы возвращаетесь куда-то в сухое место или в помещение вы не можете их использовать то есть надо просто упаковать быстро ну а дальше по себе не надо беспокоиться поэтому наносить такую одежду которая легко высыхает и не впитывает много влаги поскольку вы все равно промокните то есть, если вы, конечно, в дождевике не гуляете, это вот единственный способ, хотя ноги у вас все равно промокнут. То есть, галоши у меня тоже есть, галоши дождевик, но это больше для работы, то есть, когда вы гуляете, это немножко не то, в дождевике гулять, хотя кому как.